Так, мы демонтировали чужую печку, потому что она начала дымить очень сильно, и потолок оказался слегка черноват. Вот такой потолок был в непосредственной близости к трубе, к сэндвич-трубе. Так, вот он. Это насторожило моего учителя Илья Борисовича. А после демонтажа вот такого защитного экрана, это металл. Базальт. Это было то же самое здесь. Мы ну, обнаружили вот такую страшилку. То есть здесь уже оставалось совсем-совсем ну, недолго до полнейшего фейерверка. Итак, сколько стоит самая дешевая печь? Она стоит примерно столько, сколько успеют спасти пожарные, не больше, не меньше.